Все макаю хлебушек в желток Не поднимая крышки сок И сериальчики посол Хожу по дому без трусов Даю с гитарой песняков вам давно я не гоню Я это вырвал на корню Были времена Фитнес и бока Тату набейте у пупка Сливайте фото в инстаграм И не вставайте по утрам Глушите штаб, свалите